По ворешкаму по морю легче его далеко идем, а во ночи белые кисори березовые серебро, а знаки руны из руяна. По анатефе как А мы скрывали в океане До особенного водоня, А мы скрывали в океане До особенного водоня, А ты, волна, да на За собою нас ведет под ноги и памяти нашу пропути. Тайну под ноги и памяти нашу пропути. А мы на лодке, как на пестрых, за спиной горы река. а впереди белый Божий остров, Лады матерь. Дождались давным-давно А там источник искуна, в Мне попрощу ракну А там источник искуна, в Мне попрощу ракну А ты волна, ты перуна За собою на свете Тайну под ними, сада память и памяти нашу пробуди. Тайну под ними, сада память и памяти нашу пробуди. за собою на свете Тайну под ними задана, И память нашу пробуди. Тайну под ними задана, И память нашу пробуди. По Ворежскому, поборю Плыли белые лебеди Плыли мирно за любовью Руянный остров берег. любовью ру на остров перед